Всем привет, меня зовут Юлия. Сейчас мы с вами поговорим о том, как стать единственным поставщиком в соответствии с 44-м федеральным законом. Все возможные случаи закупки единственного поставщика описаны в 93-й статье 44-го федерального закона. Собственно, закон не обязывает использовать такой способ закупки. Он дает заказчикам право проводить такую закупку. Исключение составляет тот случай, когда закупка предыдущая не состоялась. Как правило, заказчики используют такую возможность с удовольствием. В основном закупки единственного поставщика проводятся в случае, если начальная максимальная цена не превышает 100 тысяч рублей или в отдельных случаях 400 тысяч рублей. Случаи закупки единственного поставщика охватывают любую форс-мажорную ситуацию, которая требует срочного решения. В законе описано 52 пункта, когда такая закупка может проводиться. Так как же попасть на закупку единственного поставщика? Если поставщик хочет заключать контракты через закупку единственного поставщика, ему в первую очередь необходимо заработать репутацию добросовестного и ответственного исполнителя. Иметь ресурсы для быстрого и качественного выполнения работ или быстрой поставки товара. Внимательно относиться к формированию своей конечной цены в коммерческом предложении для заказчика. Цена должна быть привлекательной. Заказчик обращается к поставщикам, с кем он взаимодействует чаще всего. Поэтому, если к вам обратился заказчик с просьбой направить ему коммерческое предложение, не отказывайте ему в этом. Направляйте коммерческое предложение, и, возможно, именно вы станете единственным поставщиком. Заказчик может обратиться к компании, у которой нет конкурентов в силу уникальности предлагаемого товара. Наличие у вас на складе дефектурной позиции сильно повышает ваши шансы, поскольку этот товар можно купить только у вас. Для заключения контракта с единственным поставщиком заказчику необходимо обосновать целесообразность такой закупки, а также обосновать цену и способ ее расчета. Как правило, с обоснованием цены помогает тот поставщик, к которому обратился заказчик. Он выставляет коммерческое предложение. Итак, уважаемые поставщики, существует определенный лайфхак, как стать единственным поставщиком. Предложения по поставке своих товаров, и услуг вы также можете разместить на сайте otc.ru в секции OTC Market. Там вы размещаете свои оферты. Оферты становятся доступны для абсолютно всех заказчиков по всей России. И, соответственно, заказчик может выбрать именно ваше предложение для того, чтобы вы стали единственным поставщиком и напрямую заключить с вами контракт. В этом случае вы подписываете контракт и сразу же переходите к его исполнению.